яндекс номер два или google ты не построишь и сейчас у нас уникальное время потому что мы живем в эпоху становления нового рынка децентрализация или блокчейн вот эти модные непонятные слова простым языком можно зарабатывать несколько иксов тысячи десятки тысяч процентов в перспективе одного двух или трех лет и как это сделать как работает данный рынок и что такое ICO, как элемент этого рынка, нам сегодня расскажет Олег Иванов, основатель компании «Криптобазар». У нас сегодня будет поистине уникальное интервью, потому что те цифры, которые мы сегодня будем приводить в примеры, и те кейсы, которые мы будем uh, показывать и рассказывать, такого за всю историю блогов «Жизнь B» не существовало. Всеми уже любимые и знакомый Олег Иванов, один из основателей компании Крипто Базар. Привет инвест базар в общем человек который любит слово базар можно так сказать ICO. си о что это такое и как на это можно зарабатывать слушай ну вот очень сложно не гнусавить, знаешь, или не умничать относительно вот этого термина, потому что, во-первых, надо, наверное, расшифровать, что такое ICO, да, это Initial Coin Offering, то есть, по сути, это когда проект, любой проект из любой отрасли, как криптологической, так и из реального сектора, принимает решение выпускать свои токены ну то есть свою криптовалюту и впервые ее предлагает публике на продажу получается для того чтобы привлечь себе деньги это как акции на IPO, да, Токи, токены в ICO. очень правильно да. говоришь вот ты знаешь я люблю проводить такую аналогию э, если взять вот забыть вообще про криптовалюту и посмотреть на обычный бизнес вот каким образом э, обычный бизнес развивается ведь когда у тебя есть возможности тебе как правило нужны деньги чтобы эти возможности реализовать правильно, правильно. то есть крупные компании привлекают деньги через выпуск своих акций то есть они привлекают эти огромные до да, мультимиллиарды там наверное долларов где-то там сотни миллионов и дальше начинают распространять свою компанию по миру да там скупать другие компании то есть огромные да такие получается действия производить если говорить про малый бизнес или средний у них возможности выпустить свои акции нет ну потому что это очень дорогостоящий процесс да долгий процесс и так далее поэтому а если у тебя просто идея Вообще, вообще забудьте. Вообще да, забудь. И получается, какая картина? То, что опять же, если забываем про крипто-отрасль, то для обычного малого бизнеса или для стартапов, как правило, существовали какие инструменты? Это либо венчурные фонды, к которым ходишь на поклон, да, там. Непонятно вообще, договоришься с ним или не договоришься, либо инструмент краудфандинга небезызвестный тебе, естественно, да, где ты э, просишь да, людей с миру по нитке. Собрать, да, здесь долго. бум стартер, сделайте логотипчик, чтобы появился, ладно? Но э, краудфандинг чем лучше венчура, например. да, То есть э, венчурные сделки знаешь, да, что такое? То есть, это когда э, инвестор э, дает деньги какому-то проекту, в надежде, что через 3-5 лет этот проект, во-первых, заработает деньги и, соответственно, и с, этого, с этого заработка вернет деньги. То есть это очень длинные циклы, очень высокий риск провала и так далее, и так далее. Но при этом получается, то есть если дальше продолжать вот эту логику, да, то есть у тебя есть венчур, который длинный, суммы очень большие, долго ждать и так далее. И появляется, появился сначала краудфандинг, который был тоже бумом, да, фактически, когда ты, как э, инвестор небольшой, можешь там вкинуть 100 рублей, 300 рублей. Да, и посмотреть, проект если взлетит, ты будешь в плюсе, да, если не взлетит, ну как бы и не получается. Здесь появится Тугуш, сделайте логотипчик, пожалуйста. Но циклы те же самые, очень длинные, да, то есть все равно нужно ждать год, три, там, когда проект взлетит, заработать деньги, вернуть. Так вот, получается, что вот этот механизм ICO – это комбинация краудфандинга и IPO. В чем разница? То есть, краудфандинг работает так же в ICO, то что ты на своем сайте любому человеку говоришь, если ты в меня веришь, вложи столько, сколько не жалко. Там небольшую сумму денег, либо крупную сумму денег. Да? Но чем это выгоднее, чем краудфандинг, тем, что у тебя есть так называемый промежуточный вот этот так называемый дериватив? Извини, да, за такое, может быть, сложное слово, но. Надо Да, в виде вот этого токена. То есть токен, который имеет вторичный рынок. То есть, по сути, ты не вынужден ждать, когда проект заработает деньги. Ты можешь этот токен, по идее, продать кому-то другому на бирже, да, либо, соответственно, третьему лицу. Простым языком, чтобы было понятно, есть какая-то какая идея или бизнес? Она выпускает токен стоимостью 1 доллар. Да. Проходит 2 месяца, она начинает привлекать дополнительные токены или эмиссию этих токенов делает, и твой токен может стоить уже 2 или 3 доллара. Совершенно верно. То есть, если ты вложил миллион рублей, за месяц, за два, ты можешь заработать 2-3 миллиона рублей. Ну, грубо. Если чего? дальше компания выходит на ICO и растет, ты дальше растешь с ней, да. если идет вниз, ты 50%. потерял свои деньги. Если выйти к нам на портал CryptoBazaar.io, мы делаем рейтинг самых топовых, самых прибыльных ICO-проектов. Средняя температура по больнице – это сколько процентов? 30 тысяч. 30 тысяч процентов? Это средняя топ-30 ICO-шек, которые запустили за последние два года. То есть, еще раз, ты вложил рубль, заработал 30 тысяч рублей. То есть, если я вложил бы 30 миллион рублей… Ты бы… Зло... Да. Сколько я бы заработал? 30 миллиардов. Ну, во-первых, самый топовый из всех рейтингов это компания NEM. Она уже там, ну, соответственно, давно такой доход, к сожалению, не дает, но тем не менее, она дала э, тем людям, которые вошли на фазе ICO до момента сейчас 600 тысяч процентов. 600 тысяч процентов. Подожди еще раз. Я вложил миллион рублей, если я поверил да. в эту компанию. 600 миллиардов получил. И 600 миллиардов рублей получил. Да. Это, это конечно, сумасшедшие вещи. Рекомендую, изучайте децентрализацию. Конечно, да, изучайте, конечно. что такое ICO. Вы рассказали, и грамотно инвестируйте. Разумно. Имеет ли смысл людям самим заморачиваться, покупать токены, или лучше приходить в такие компании, как вы, приносить деньги вам, а вы же, как профессионал, их разместите? Как ты думаешь, что я сейчас отвечу? Нет, Нет, ну ну как смотри, физическое давай... лицо, честно. Ты же честный человек и бизнесмен. Давай сейчас, как Олег Иванов, честный человек ну ответит. Давай так. Конечно, можно следить за компаниями. Конечно, можно делать ставки, да, и пробовать действительно выиграть что-то, ну, по-крупному, что называется. Надо просто осознавать следующую вещь, чтобы ты понимал. В начале этого года, когда мы стали следить за ICO различных проектов, в неделю выходило там 6-9 проектов. Каждую неделю. Последнюю неделю, вот прошлую неделю, новых проектов знаешь, сколько вышло? 20. 49. 49 проектов новых, ну, то есть это означает, что это? это означает, что тот, кто планирует, собственно, вот на этом зарабатывать и разбираться, то есть придется потратить огромное количество времени, чтобы действительно каждый проект хотя бы хоть немножечко поковырять, поэтому, конечно, можно делать, в этом плане надо просто осознавать, что определенное количество времени придется потратить, но... Если этим не хочется заниматься, то, конечно, welcome в такие компании, как наша, то есть, где мы да. ровно этим, в общем-то, и занимаемся. Выбираем те проекты, в которые мы э, верим, мы то есть, ну, понимаем, куда. Скажи да, же, как, как, конкретно так как все молодые, только начинают делать, и вы в том числе, да. какие уже успешные кейсы есть? Сколько вы принесли доходности вашим клиентам? Смотри, общем, сейчас а... не объясняю, что это такое, просто Олегу можно деньги отнести и за 3 месяца сделать. Сколько в среднем процентах? Слушай, ну хотя бы в полтора раза увеличится. В Но таких раза. циклов ты можешь сделать там 3, ну, 2-3 в год, в году минимум. Если я тебе приношу миллион рублей, да. ты делаешь через 3 месяца полтора миллиона рублей. Ну 3-6, давай так, наверное, 3-4 месяца. 3... А, От 3 -6. до 6 месяцев От 3 до 6 месяцев да. ты делаешь полтора миллиона рублей. Да, совершенно верно. И так вот 2 или 3 раза, а потом три полтора раза, миллиона мы вкладываем и следующий цикл. 10 миллионов, 100 миллионов, кратно все то же самое, Да. да? 100 миллионов принес, 50 миллионов. Ребят, не призываю инвестировать, но призываю изучить. И вот погрузиться, посмотреть, 100%. Ну смотри, у нас по практике какая штука? Мы, конечно, еженедельно ведем огромное количество переговоров, причем с компаниями не только российскими, но и зарубежными. Вот у нас будет одна швейцарская компания в портфеле, получается, и плюс ты знаешь, что мы ежемесячно сейчас проводим и планируем проводить мероприятия за рубежом там в октябре у нас Дубай да, там потом у нас Китай, Монако там и так далее, и так далее, и поэтому получается что портфель очень сильно расширяется и у нас практика следующая, когда мы ведем переговоры, мы естественно никому не говорим с кем мы общаемся, на каких условиях и так далее но как только мы сделку заключаем всем нашим инвесторам, которые у нас в портфеле сидят мы анонсируем, что у нас за компания новая появилась, какие условия и так далее и вот одна из, наверное, таких компаний, на которой мы очень большой делаем я считаю что это компания размеры того же самого эфириума до да, ближайшие, ну хотя бы год так, подожди я тоже такую компанию знаю ну, куда это первый скажешь давай на три на раз два три давай а типа вошли мы в одну и то же раз два три Юниверса. да ладно, да да да да Слушай, так, Саня ты молодец. Всех а ты Слушай, там просил, я вошел пару недель назад. Ребята, у меня идея. Смотрите, что мы сейчас делаем. Я сейчас наберу Саши Бородичу, Это основатель компании «Универса». Как, кстати, про «Универса»? «Универса». «Универса», все-таки верно? А человек не живет в России. Он, он русскоговорящий человек. Он, по-моему, сейчас в Вильнюсе находится. И вообще по всему миру живет, летает. Я в эту компанию верю. И я жду там такого мощного, вот Олег сказал, уровня эфириума. Даже если не этого уровня, даже если он не будет стоить 38 миллиардов долларов, но хотя бы десятку, мы станем очень богатыми людьми. Звоним Александру. У нас все по-честному. Надеюсь, он трубочку возьмет. Алло, Саш, привет. Ты в прямом эфире, можно так сказать. Смотри, я тебе на почту хочу отправить несколько вопросов. Можешь ли ты записать видеообращение, ответив на эти вопросы? Ответив на эти вопросы, а я это потом а, в это видеообращение вставлю в блог, и мы оповестим мою аудиторию о том, что какой ты крутой, какой ты классный, и что такое Универса. Мы сейчас с Олегом интервью записываем, с Ивановым. Привет. Он тебе привет, он шлет. А, с Олегом Ивановым. И, короче, мы здесь на раз-два-три сказали, что оба инвестировали в твою компанию universe Универса это очень быстрый и очень дешевый, с точки зрения стоимости одной транзакции, блокчейн. На нем можно строить систему, у которых производительность будет больше 10 тысяч транзакций в секунду. Для сравнения, в эфириуме это 15 транзакций в секунду, а в блокчейне биткоина и того меньше, это 2, 3, 6 максимум транзакций в секунду. Мы верим, что применение блокчейна найдется практически в любой отрасли государства и корпорации будущего. В настоящий момент идет этап Pre-ICO. На Pre-ICO мы продаем токены компании, по цене 10 долларов за штуку. Математически в токен заложена возможность роста стоимости этого токена в 10 раз. Потому что сам токен представляет собой 90% скидку на оплату транзакций в системе. То есть, если вы хотите купить токен у Universal, он будет стоить, условно говоря, если вы хотите купить транзакции в системы, они будут стоить, условно говоря, 1000 транзакций за 10 долларов. Соответственно, те же самые транзакции, но за токен, можно будет купить в 10 раз дешевле. Это приведет к тому, что те, кто будут использовать Universal, будут вынуждены покупать токены системы на бирже. Нам кажется, что за первый год токены Universal вырастут в цене в 3-5 раз, а за 2 года, соответственно, дорастут до 10 раз от первоначальной стоимости. Сейчас в команде работает порядка 17 человек. Большая часть из них, 12, это разработчики, которые разрабатывали, собственно, ядро системы, разрабатывали и разрабатывают в веб-клиент, клиент под MacOS, который мы покажем через пару месяцев, и клиент под Android. Юниверсия, как блокчейн, отличается от эфириума в основном отсутствием майнинга. Именно майнинг делает эфириум таким медленным и непроизводительным. Отказавшись от майнинга, мы смогли построить блокчейн, который гораздо быстрее и гораздо дешевле. Мы уверены, что это приведет к тому, что и Ethereum в ближайшее время, наверное, будет вынужден отказаться от майнингов, прекрасно понимая все недостатки, заложенные в протокол. Я много лет был венчурным инвестором и как бизнес-ангел инвестировал в очень большое количество проектов. И, конечно же, я инвестировал и в проекты в области блокчейн. В частности, я инвестировал в ShapeShift одна из крупнейших э, криптовирш в мире, в Unacoin, в крупнейший биткоин-кошелек э, в Индии и другие. Глядя на то, как растет этот тренд, стало очевидно, что мы не можем стоять в стороне и необходимо запустить проект в области блокчейн, который сможет конкурировать э, с э, не теми протоколами, которые есть сейчас, а с некими протоколами, которые будут в будущем, с Тезисом, Эосом и другими. Я верю, что Universe это именно такой продукт, и именно Universo будет одним из протоколов блокчейна будущего. Олег, как игрок рынка криптовалюты, ICO, дает 2-3 ценных совета аудитории, чтобы она приумножила свой капитал и не потеряла его, ни в коем случае не его там, не да, растратила. Сюда. сюда. Не упустите такую возможность, такие возможности появляются, наверное, раз в десятилетие, если не реже. А... Окружайте себя профессионалами, которые тратят огромное количество времени на то, чтобы разобраться в деталях, потому что без разбора деталей точно будут ошибки. В-третьих, рискуйте, но ну, потому что без риска ни черта не получается. Кстати, Universal, ссылочка будет в описании насчет Universe. Если вы, как Олег и я, считаете этот проект перспективным и готовы вливать миллионы долларов, десятки, сотни тысяч долларов то спокойненько приходите по ссылке, изучайте, смотрите. Не настаиваю, ответственность полностью ваша. Мы с Олегом верим, ждем развития этой компании. Не про этот момент, ребят. Вот это совершенно точно. Ребят, вы сейчас посмотрели мое интервью с Олегом Ивановым. Кстати, у меня для вас будет крутая новость. Дело в том, что 29-30 сентября мой друг Григорий Аветов, кстати, самый молодой ректор в России, ректор бизнес-школы «Синергия», будет проводить предпринимательский форум, в котором планируется участие более чем 20 тысяч предпринимателей в Олимпийском. И спикеры будут Оскар Хартман, Николай Шестаков, Алексей Васильчук, основатель, сооснователь Чеханы. Я там тоже буду выступать. И вот на этом форуме мы с Олегом и с Григорием решили провести панель по криптовалюте, рассказать про децентрализацию, про блокчейн, про технологии будущее про всю цифровую экономику, ну и вообще поговорить, как на это можно зарабатывать деньги и какие существуют риски. Приходите 29-30 сентября, ссылку на мероприятие оставлю под роликом, записывайтесь. Еще раз повторюсь, что мероприятие будет бесплатное. Там увидимся.